Дорогие друзья, скоро на канале деты и Холера, создающим страшные, мистически шокирующие, фантастические и действительно увлекательные истории, опубликуется новый рассказ, который прочитает для вас, как всегда, сам автор. Не пропустите новый выпуск под названием «Страшные истории» или «Резиновый домик» тут все о страсти, о нерушимой связи, о настоящей любви. Любви в том числе и к страшным историям. Прошу заметить о любви взаимной. Друзья, напишите в комментариях, как вы считаете, если полюбить страшные истории. Однажды они могут полюбить вас в ответ. Итак, смотрите на канале Диеты Холера. Рассказ страшной истории или резиновый домик. До скорой встречи. Ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Чтобы не пропустить новые страшные мистические шокирующие фантастические и действительно увлекательные истории.